Олимпиада по русскому языку для иностранных студентов собрала представителей из 28 стран мира. На базе Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета состоялся второй этап Олимпиады. Иностранные студенты и магистранты пришли сюда проверить свои знания по русскому языку. Признаются, что сложностей в изучении много, но несмотря на это русский язык им очень нравится. Сложный такой. Да, но зато интересный, очень верзительный язык, и интересно учить его. Самое сложное – виды глагола, да, совершенный вид, несовершенный вид. Да, сейчас я все, их перепутываю. На втором этапе каждый студент методом случайного выбора получал высказывание известного человека.